Итак, всем привет! С вами снова я, Скайзакир. Сего, и сегодня опять с нами Зозик. Эм, сегодня, ну мы по идее хотели, эм, по, ну мы еще не все эти выполнили, но мне кажется здесь бесполезно на нем выживать, никаких ресурсов, так что мы будем его взрывать, просто будем взрывать. Ты что там делаешь? Ты что делаешь? Случайно, я забыл что у тебя потолок сделан из этого а, -а, -а понятно понятно хорошо красавчик я... я начал заставлять его давай заставляем а? я нашего Георгия прикрою э! что я ты пья... делаешь я тут заставляю, он что-то... Ты что делаешь? <звук> заставляю, а он что-то рванул. Ты что опять? Ты... Почему рвань, все рвется-то? Твоя комната, не <звук> Кстати, у тебя два сундука осталось. <звук> а у меня? На моей комнате даже паника. что моя комната была из прочного материала, а у тебя есть дерево. Что? Ш из чего была твоя? И из прочного материала. Из какого это? Не знаю. Из, из, из обсидиана. слышишь взрывать, короче, вот этот дом, да? А я буду взрывать э, остров. Ой, кто поджог Что опять? Ты опять что-ли? Да. Вот да. Вот тебе просто ну, не терпится все взорвать. Там что-нибудь осталось? Да. Все, еще остров бухнет, похудел Нет, то не хочет бухать? О, не, остров бухнет. Ох, какой салют! Вот это красиво! Ай, ай, нет, все, все, все, все, все успокойся, взрывать, хватит взрываться, хватит взрываться, я приказываю, хватит взрываться. Но тут ничего не осталось. Я почему еще остался так чуть-чуть? Торчи. Я тебе говорю, дом взорви. Я и сделал. Так, где зажигалка? Ну, зажигалка. Что это такое? Вот так. Понесло. Вот так. Это называется Панису. О, вот так, вот да, вот так, вот это, М -м да, большой остров, да? Где? А деревце наше надо. она он Оно-то как? Сейчас бабах будет. Бах, бах, бах. не Оно хочет само сгореть. Ну и что это? Что такое? все дерево горит вау вау вау вау вау вау вот ты меня ну что сказать всем спасибо за просмотр это была последняя часть нашего выживания. с вами был Кит и зодик Подписывайтесь на канал ставьте лайки и всем пока удачи